Непосредственно из окна акта можно сформировать отчетный документ по унифицированной форме КС-2. Для этого требуется обратиться к режиму «Печать». Выбрать вариант выходной формы и настроить ее. Выберем унифицированную форму КС-2. Настройки аналогичны настройкам локальной сметы. Дополнительно следует настроить данные об организациях, Даты и договоры. В окне печати можно выбрать форму КАИС-6А – «Журнал учета выполненных работ». По локальной смете сформированы два акта. Работы полностью еще не выполнены. Как это отразится в КАИС-6? Вариантов выходных форм как для КС-2, так и для КС-6 достаточно много. Можно их полистать и найти наиболее подходящий для вас вариант. Еще один документ, который имеет отношение к актам выполненных работ – это форма КС-3. Она также формируется только в печатном виде на основании данных актов выполненных работ. Настраиваем ее соответствующим образом и выводим на печать. Особенность формирования КС-3 в том, что она использует информацию из концевика акта. Посмотрите, пожалуйста, в типовых концевиках в строке «Итого без НДС» полученное значение сохраняется в итоге номер одиннадцать. Итог для КС-3. Именно он и учитывается в КС-3. Если вы составляете свой концевик, то для корректного оформления КС-3 не забудьте сделать такую настройку. Здесь важно отметить, что ни КС-6, ни КС-3 в базе данных системы не хранятся. Эти документы каждый раз формируются только для печати на основании данных, которые есть в базе по актам выполненных работ. На приведенных примерах я показала основные функции по созданию документов о выполненных работах. А именно, для создания акта необходимо назначить настройки локальной сметы исполнителя работ. Для более корректной работы с актами рекомендуем в объектной смете зарегистрировать договор. В процессе создания акта следует выбрать наиболее удобный для вас режим – создать пустой акт, или использовать остатки на заданный процент. Уточнить правила расчета стоимости по акту. Концевик. Если есть необходимость, стоимость основных материалов. Уточнить данные заголовка акта, номер, подписи и другую информацию. В окне печати выбрать вариант выходной формы.